На базе Юлабужского института Казанского университета состоится 11-й международный фестиваль школьных учителей. На сегодняшний наутро зарегистрировалось 2014-2018 участников, в том числе 2061 был на рекламате. В Казанском университете завершился прием согласия на зачисление. Абитуриенты вправе отозвать согласие на зачисление. История визита Александра Сергеевича Пушкина в Казань. уже На обратном пути Пушкин объехал Арское поле. 12 часам приехал в казанский Кремль. Всем привет! В эфире Универньюз. В студии Энджи Минибаева. В Вилабужском институте Казанского федерального университета пройдет 11-й международный фестиваль школьных учителей. На прошедшей пресс-конференции рассказали, какие актуальные вопросы современной педагогики рассмотрят в рамках мероприятия. История фестиваля школьных учителей началась в 2010 году, в год учителя. Тогда государство впервые привлекло внимание широкой общественности к проблемам образования, обсуждению статуса и роли педагога. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 августа на базе Елабужского института Казанского федерального университета. Сейчас наш сайт просто переживает такой бум активности. На сегодняшний день наутро зарегистрировалось 2418 участников в том числе в 2061 был на формате Три дня участники фестиваля живут в Елабужском институте, в общежитиях Елабужского института, проводят время, обучаются в лабораториях и мастерских нашего университета, питаются в студенческом кафе, и все основные мероприятия проходят именно на базе нашего Елабужского института. Модераторами фестиваля станут 10 зарубежных специалистов, около 40 специалистов из вузов России и 22 из вузов Татарстана. В рамках мероприятия состоится выставка поставщиков товаров и услуг в сфере образования, 5 публичных лекций и 2 дискуссионные площадки. Очень важно, что в формате фестиваля учителей заложено проведение 105 мастер-классов. Сегодня педагогика очень мобильная, сегодня педагогика становится все более и более мультидисциплинарной и мультипликативной. Это на самом деле линия времени. И специалисту в системе образования сегодня нужно обладать большим количеством умений, навыков, опыта. Фестиваль станет для педагогов способом повышения квалификации перед началом нового учебного года. Подключиться к мероприятию онлайн можно будет по ссылке на сайте фестиваля учителей.рф. Кугушева, Радмир Софиулин, Универньюз. Лобачевский Journal of Mathematics отметил свое 25-летие. Он является одним из первых в мире научных электронных журналов по математике, главным редактором которого является Александр Елизаров. Журнал был учрежден Казанским университетом и Российской академией наук в августе 1996 года. 11 августа завершился прием согласий на зачисление от абитуриентов, претендующих на бюджетные места, в конкурсную группу бакалавриата и специалитета на очные и очно формы обучения. О том, сколько документов подано и не только, в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете готовится к публикации основной приказ о зачислении на бюджетные места. Об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик. Он также напомнил, что 11 августа завершился прием согласия на бюджетные места. И с 12 августа приемная комиссия приступила к проверке заявлений. В рамках нее будут выявлены двойные согласия, поданные абитуриентами в несколько вузов одновременно. Абитуриенты вправе отозвать согласие о зачислении. Если абитуриент нарушил правила приемной кампании 2021 года и подал одновременно согласие два вуза, и таким образом отняв чье-то бюджетное место здесь либо там, будет прямая рекомендация к отчислению из всех учебных заведений о невключении в приказ 17 августа. Основной приказ о зачислении на очную бюджетную форму обучения на программу бакалавриата и специалитета будет опубликован 17 августа. Ряды студентов Казанского университета пополнят 3905 вчерашних абитуриентов. На внебюджетное направление до 21 августа мы принимаем заявление о согласии с линией. То есть те граждане, которые не прошли по общему конкурсу в бюджетное направление, имеют право подать согласие на внебюджет, соответственно, заключить договор и быть включенным, и быть рекомендованным к включению приказа 23 числа. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. В журнале International Journal of Emerging Technologies in Learning была опубликована статья «Воспитание студентов-педагогов во внешкольной деятельности в условиях дистанционного обучения». Она была написана в соавторстве ученых из Казанского федерального университета, Глазовского государственного педагогического института и Сибирского федерального университета. Они разработали систему воспитания студентов в дистанционном формате и проверили ее. В авторский коллектив вошла ученая Казанского университета Роза Валеева. По словам авторов статьи, важно уделять внимание поиску технологий правильной и эффективной организации педагогического воспитания студентов, будущих преподавателей в процессе их обучения. Мало кто знает, но Александр Сергеевич Пушкин был проездом в Казани. О целях его визита расскажет в нашем сюжете корреспондент Илья Андреев. 6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, переводятся на десятки языков. В свое время Александр Пушкин приезжал к нам в Казань в сентябре 1833 года. Тогда его посещение было связано с работой над историческим романом о событиях крестьянского восстания 1773-1775 годов под руководством Емельяна Пугачева. Выехав из Петербурга 17 августа, посетив Москву и Нижний Новгород в ночь с 5 на 6 сентября, приблизительно в 23 часа 30 минут поэт прибыл в Казань. Переночевал он в гостинице Старого дворянского собрания в Петропавловском переулке, теперь улица Рахматульна, дом 6. Утром 6 сентября Александр Сергеевич отправился в дом генерал-майора Энгельгарта, в тести Евгения Абрамовича Боротынского, поэта и доброго приятеля Пушкина. Здесь он неожиданно встретился с самим Боротынским, направлявшимся в имени тести, село Каймары, ныне высокогорский район в этот же день Пушкин поехал на краину Казани, в Суконную Слободу, с намерением пообщаться со стариками-очевидцами. В одном из кабаков, упомянутом в книге о Пугачеве, он беседовал со старым суконщиком Бабином. О событиях июля 1774 года, штурме Казани разгроме пугачевцев, правительственными войсками Михельсона Бабин рассказал со слов своих родителей, которые были свидетелями упомянутых событий. Рассказ Бабина оказался очень интересным и важным для Пушкина. Всю вторую половину дня поэт обрабатывал записи своей беседы и сделал наброски будущей седьмой главы. По подсчетам исследователя Калинина, около 40% текста из рассказа казанского сухонщика Пушкин внес в переработанном виде в седьмую главу «Историю пугачевского бунта». Утром следующего дня на проводах Боротынского в доме Ингельгарта Александр Сергеевич Пушкин встретился и познакомился с кадром Федоровичем Фуксом. От Фукса Пушкин узнал в частности о бывшем расположении лагеря Пугачева в Казани для того, чтобы воочию увидеть места событий. Один отправился по сибирскому тракту к деревне Троицкая Нокса в 90 верстах от центра Казани, где перед взятием Казани находилась ставка Пугачева. Уже на обратном пути Пушкин объехал Арское поле и 12 часам приехал в Казанский Кремль, окруженный полуразрущенными зубчатыми каменными стенами и башнями. Ориентировочно в 6 часов 30 минут утра 8 сентября поэт выехал из Казани в Симбирск. Его провожал приехавший рано утром из Каймар Боротынский. При расставании Александр Сергеевич подарил ему свой портрет работника-художника Вивьена в небольшой рамке, сделанный самим поэтом. Этот портрет малоизвестен и хранится сейчас в музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Еще перед самим отъездом из Казани поэт написал два небольших письма. Жене Фукса Александре Андреевне, где благодарил за гостеприимство, и жене Наталье Гончаровой. «Здесь я возился со стариками-современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту страну. Посещение Казани помогло Пушкину при написании истории Пугачевского бунта. Записи пригодились ему и в капитанском дочке. Последнюю он с дарственной надписью выслал казанским друзьям, супругам Фуксом и Боротынскому. Но в Казани, к сожалению, этих экземпляров не осталось. Нужно сказать, что особенность вот этого экземпляра – это прижизненное издание. И нужно обратить внимание еще на одну особенность. Здесь в оглавлении указана ссылка на источники. Собственно, когда приезжал Александр Сергеевич к нам в Казань в сентябре, 1833 года, разговоры и та информация, которую он здесь подчеркнул, он здесь это указывает. История Пугачевского бунта стала первой попыткой всестороннего исследования этого mm -hmm. грандиозного события в истории России. И долгое mm -hmm. время единственной. Исследование художественных особенностей и исторических деталей, стоящих за строками mm -hmm. его монографии, mm -hmm. составляет отдельную ветвь современной пушкинистики. Илья Андреев, Радмир Сафиолин, Универньюз. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!